приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва сегодня мы с вами в рейде и в этом рейде мы пройдем с вами от маярского моста вверх по течению по реке днестр проверим вот эту зимовальную яму поднимемся выше и направо пойдем в реку трунчук по ней пойдем, возле беляевки ясок вот наша задача дойти Сначала вот до вот этого островка. По нашей информации здесь присутствуют браконьеры, которые перекрывают реку с этой стороны и с этой стороны сетями. Эту информацию мы проверим, вот она возле зеленого домика этот остров. Проверим, вот эти зимовальные ямы. И нам наша задача выйти до вот этого понтонного моста. После этого мы развернемся и в планах у нас еще зайти в озеро Тудрово. Сейчас я покажу. Вот оно, озеро Тудорова. Здесь такая река Баклан называется. Вот по ней пройти в озеро Тудорова. Ну, если у нас получится. Проверить здесь, есть ли сети Баконевские или нет. Так что, вперед! Вперед! так ну что первая сеточка это мы же не подошли к первой зимовальной яме прямо недалеко от ясок уже вот нужно отрезать здесь, идёт. А, будет благодарна. Пошла, пошла. О, какой большой. Ешь, кем гость? Ну, друзья следующий поворот получается Это и на каждом да. канал тудорова да канал тудорова получается на каждом повороте практически сеть представляете мурак хунечек вытаскиваешь Так, очередная сеть, друзья. И опять же таки возле канала. Третья. раз возле ямы вот мы прошли яму и прямо перед ямой по плоские виды. видите видите она в помощь получился что оголил полностью все тычки А сегодня у инспекторов достаточное количество. О браконьерстве в Украине не говорят только ленивые. В лесах уже выбили всю дичь. В реках и озерах браконьеры выловили сетями и уничтожили электродочками практически всю рыбу. Но во власти на это все смотрят сквозь пальцы и не вносят в Верховную Раду изменения к совковым законам. Это не может не сказаться на природе. экосистеме наносится колоссальный вред. Рыбы вылавливается гораздо больше, чем она, естественно, может восстановить численность своих стай. Браконьерство приобрело признаки организованной преступной группировки. Многие понимают, что ситуация с браконьерством в Украине катастрофическая. Но точными данными никто не располагает. Вроде и составляются рыбоохранными патрулями тысячи протоколов на браконьеров. Но к уголовной ответственности практически никого не привлекают. Все обходятся штрафами, а штрафы у нас просто смешные. Поэтому эффекта нет. Браконьеры чувствуют вседозволенность и безнаказанность. Попробовали бы они так вести себя в цивилизованных странах. Огромными штрафами быстро бы отбили охоту. Там не церемонятся. Вот и мы хотим увеличить штрафы за браконьерство. Чтобы перед тем, как поставить сеть, они сто раз подумали о последствиях. Мы подготовили петицию к президенту Украины об увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских орудий лова. Номер петиции вы видите сейчас на экране, а ссылка на нее есть в описании к этому видео. Не будьте равнодушными к окружающей среде. Время рыбалки ради выживания давно позади. Пора цивилизованного и бережного отношения к природе. Именно от нас зависит, на какой планете мы будем жить завтра. Здесь еще одна сеть. Да видно, что здесь браконьеры не пуганные. монет вытянули Вот там вон, зеленый домик, мы приехали на место, где было сказано о том, что должны быть сети. Здесь нам указали, что ставят сети. Пытаемся пойти посмотреть, как оно есть на самом деле. О! О! Это серьезно, да? Вы именно здесь показали нам эту сеть. Спасибо неравнодушным ребятам, которые есть в нашем вайбер-сообществе «Все для клевого Днестр». Вместе мы точно чистим от этих вот гадостей нашей реки. Так что, друзья, и вы вступайте в наше вайбер-сообщество и подсказывайте нам чтобы эффективнее была наша работа. Да, намотали. Подожди, подожди, там не вверх, вниз, дени, а -а -а. не дени. Знаешь, Живая, план дойти до э, понтоного моста мы до него дошли и сейчас будем идти обратно попробуем может быть зайдем в тудорово если получится э, в озеро тудорово а вот сеть стоит смотрите. оставили еще до того когда вода упала What? No. Невская логово, друзья. Спутниковой антенной, лодки. С той стороны им забрали две сети, и здесь тоже он сети. Вольготно себя чувствуют эти ребята. Вот очередная сеть. Я уже не знаю, какая это по счету сеть, но сегодня у нас очень эффективный ред получился. канал, через который можем взлететь в озеро Тудорова, посмотрим, что там будет, будет ли вообще что-либо. Места, конечно, очень красивые. Павшие деревья. Вон там Турнчук. Какая. Друзья, это озеро Тудорова. Ни раз здесь не был. Самому даже интересно. Супер. Немного обмелело, но Очень-очень мелко. Поэтому зайти в озеро у нас не получится. Ну, по крайней мере, посмотрели, что в озере лодок нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать авиалогов. Спасибо всем неравнодушным людям, которые оставляют информацию на нашем вайпер -сообществе «Всё в нашем вайпер-сообществе Все для в Днестре. Если бы не вы, рейды были бы не такие эффективные, как хотелось бы. Поэтому спасибо вам. И у нас есть результат. Благодаря вам. Вы были на канале Все для клева. Ну а я прощаюсь с вами. До скорой встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.